Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Хочу сегодня разобрать с вами новое задание по арифметической прогрессии, которое нам добавили в этом году. Оно мне сперва напомнило задание в ЕГЭ профильного уровня, но я думаю, что оно не такое страшное, как у ребят постарше. Итак... Читаем задачку. «Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор». Итак, эта задача решается по формуле суммы арифметической прогрессии. Она читается так. «АН плюс А1 умножить на n и поделить на «2». Значит, если вы еще не проходили арифметическую прогрессию, я ее расшифрую, ну, в смысле, эту формулу. n – это порядковый номер. А в этой задаче, ну, то есть здесь используется математический символизм, n – это количество дней, за которые они будут красить забор. А так вообще это порядковый номер члена. Потом есть такой важный момент, как a – это цифра, с которой начинается последовательность, ну, то есть первый член прогрессии. Так, и что у нас еще? S, ну, соответственно, это сумма. Бывают такие задачки, где, короче, дают просто несколько членов арифметической прогрессии. Надо посчитать, допустим, четвертый и сложить первый, второй и, допустим, третий. И вот вы нашли четвертый и добавили все. То есть можно сумму даже так посчитать. Итак, значит, приступим к решению этой волшебной задачи. Смотрим, что у нас спрятано в условии. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров. Длина 240 метров – это значит результат, который они получат спустя какое-то время, да, какие-то дни, которые они будут красить. То есть в сумме им надо короче, покрасить 240 метров. Дальше увеличивая норму покраски на одно и то же число. Одно и то же число – это разность арифметической прогрессии. Я буду еще записывать uh, задания по арифметической прогрессии, так что мы с вами еще разберем эту букву. Uh, так, известно, что за первый и последний день в сумме. Известно, что за первый и последний день в сумме. Последний день – это как раз-таки а.н., -э. то есть это тот последний день, ну, допустим, они хотят справиться за 7 дней, значит, это будет а седьмое. но мы же пока не знаем, сколько дней, то есть это же у нас вопрос, определите, сколько дней бригада красила этот забор, поэтому это будет Мистер Икс, так сказать. Значит, последний день плюс первый день они в сумме покрасили 60 метров забора, определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор. Тут, в принципе, задача уже решена. Что такое прием? Если у тебя известна формула и соответствующее ей число, просто берешь и подставляешь формулу. Значит, смотрите, я вместо этого сейчас буду подставлять 60. То есть я пишу 60 умножить на n поделить на 2, и мне надо покрасить 240 метров. Все, и остается просто решение. 240 на 2, 60 умножить на n равно 240 умножить на 2. Мне лень считать, буду делить. Делю на 60, что я получаю? А, значит, делю на 60, тут будет 1, тут 4, и того получается 8 дней. Давайте еще одну решим. Рабочие прокладывают тоннель длиной 99 метров. Я сразу же пишу, что в сумме они должны выполнить 99 метров ежедневно увеличивая норму прокладки на одно и то же число метров. Известно, что за первый день, первый день, то есть намек на а первое, рабочие проложили 7 метров тоннеля. Определите, сколько метров туннеля проложили рабочие в последний день, то, что я вам говорила, а Н – это будет последний день, если вся работа была выполнена за 9 дней. Вот как раз Н равно 9 дней. Ребята работали 9 дней. Воспользуем ту же самую формулу. Сумма равна А1 плюс АН умножить на Н и поделить на 2. У нас, в принципе, все ингредиенты уже есть. Просто осталось подставить вместо буквы. Значит, вместо А1 пишу 7, АН я ищу. Н9 делить на 2 и равно 99. Что я хочу? Ну, сначала умножу на 2. Потом хочу поделить на 9. Получаем 7 плюс а АН равно 11 на 2, 22. Итого АН равно 22 минус 7. А АН равно 15. Все, ребят, это в принципе не сложно. До встречи в следующих видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я всех целую и до встречи.